Мы уже 20 лет. Я вижу, когда у тебя депрессия. Где бы ты ни витала, спускайся на землю, потому что мы в этот поход идем не развлекаться. Нет сигнала. Не просто отказаться от городского комфорта. Да, я проработаю свою травму. Или что-то. Покажем прошлому, кто здесь главный. мне это здесь что-то происходит Дыши, ты чего? за нами как будто кто-то наблюдает тебя это напугало я на это не подписывалась а вот и видела какое-то существо на нас влияет это место само нахождение здесь нам всем приснился одинаковый кошмар. Наверняка есть другое объяснение. Люди приходили сюда тысячи лет. Они верили, что здесь обитает могущественный дух. Нельзя прийти к осознанности без боли и дискомфорта. Моя глава.